Друзья, давайте выясним, а можно ли сегодня играть Poker Stars на планшете или телефоне. Приветствую, друзья, всех на своем канале. И сегодня у меня будет информативное видео по поводу того, можно ли скачать Poker Stars на Android или планшет. Дело в том, что в моих видео я увидел, не знаю, может, месяца-два назад. Было несколько комментариев по, по, по поводу того, можно ли скачать и играть на андроиде, там или на планшете вопрос поставлен был. Ну, я в сич... последнее время играю только на компьютере, э, на планшете. Я играл года два назад, наверное, устанавливал. Ну, потом прекратил там по определенным причинам. И я задумался, почему же нельзя. И на днях я действительно э, был немножко не дома, мне захотелось поиграть в покер. И я решил скачать Bunker Stars на телефон. И действительно я не смог, у меня не получилось, меня просто блокировала ссылку. Я начал думать, что такое, я с одного браузера, с другого, но никак у меня не получалось. Я так думаю, что видно по этой причине и писали люди в комментарии свои, можно ли скачать. И я задумался и думаю, как же действительно скачать, я думаю, как же обойти и пришел к тому выводу, я скачал браузер Tor. Я вспомнил про него, который в принципе как считается анонимным браузером. Скачал его на телефоне. А, и после чего у меня пошло скачивание Poker Stars на телефон. Ссылку я сделаю под этим видео. Именно с телефона я сейчас перекинул загрузчик на Android, как я вот и играл. Чтобы вы, в принципе, пользовались. Не стал я скачивать прямо сейчас с интернета, потому что, ну, неизвестно там, какой будет источник, как что. У, у меня уже будет проверенный. То есть, если, как сказать, хотите, можете скачать с интернета, но там расширение. Не забывайте, что на телефоне другой идет расширение на Покер Старс, поэтому имейте это в виду. А, поэтому, что вот хотел сказать, скачивайте, пользуйтесь, играйте. Ну, вот блокируется, получается так, что не получается всегда скачивать. Но, в принципе и все, поэтому всем удачи желаю. Увидимся в следующем видео. Пока.